Итак, продолжаем эксперименты над нашим серверным кулером. Я прочитал комментарии, все советы, которые вы мне писали. И на основе этих советов, во-первых, я убрал половина, не половину даже, а практически все, стабилизаторы воздушного потока. Их здесь было, как помните, много. Я их вырезал. Хотел, чтобы было симметрично, осталось по четырем сторонам. Но, к сожалению, они сделаны несимметрично. И так что... Пришлось оставить самые более мощные. Но все равно получилось так, что жесткость крепления стала не той. И при малейшем сдавливании корпуса крыльчатка начинает задевать вот об это кольцо. Далее в комментариях также писали, что конус также должен быть сзади. Я распечатал такой конус и сейчас его приклею на обратную сторону, где у нас идет выдув. Также я распечатал входной кожух. Кожух немножко расходится на пару миллиметров от основания, то есть здесь у основания диаметр поменьше, сверху диаметр побольше. И также распечатал заднюю направляющую. Здесь она идет на сужение на 10 миллиметров, то есть вот с этой стороны 80 миллиметров на выходе 70. И теперь давайте прикинем, как это будет все смотреться. Вот так. У нас устанавливается входной кожух. Здесь я подогнал, чтобы кожух к кольцу подходил тютелька в тютельку. Не было никаких промежутков. Далее у нас идет конус и кожух на выходе воздушного потока. В целом это вот так у нас будет смотреться. Сейчас я прикручу кожухи, приклею вот этот конус и будем испытывать, что у нас получилось. Смогли ли мы усилить воздушный поток. Итак, ребят, собрал я наш импеллер, потому что он похож уже на импеллер на серверном кулере. Ну, конечно, до импеллера ему далеко. У серверного кулера у него 8000 оборотов, как мы знаем. В данном случае у этого 8000. А у импеллера у них, ну, я вот смотрел там пару видео, до 30 тысяч оборотов. Импеллера не получится. Ну, мы добиваемся, чтобы у нас получилась ну, такая хорошая воздуходувка чтобы можно было и мангал раздуть, и системный блок от пыли почистить. Получилось довольно симпатично. Если что, прошу сильно меня не ругать, потому что в аэродинамике я не силен. Я просто смотрел картинки и делал турбинку по ихому подобию. Ну что, подключаем и проверяем, что у нас получилось. Анимометр включили, блок питания завели. Также можете наблюдать, за напряжением и за силой тока в ходе эксперимента. И давайте заводим наш импеллер, так сказать. Так, 12 вольт. Так, вот у нас задняя часть. Смотрим, что у нас получилось. Десятка, в принципе, у нас. В прошлый раз также десятка была. 10 метров в секунду. Ближе. Если ставим в упор, практически в упор, то также, в принципе, десятка. Хотя у нас как я помню, тогда у нас было до 15 метров в секунду воздушный поток доходил. Но так дует хорошо. Прям чувствуется то, что поток более кучнее стал. Нет, себя приподнять он не хочет. Я думаю, может себя приподнимет немножко. Ну, вот такой вот эксперимент у нас получился. Далее, что я думаю делать? Ну, во-первых, для раздутия мангала, я думаю, хватит. А системный блок почистить? Ну, попробуем. Попробуем выдать из системного блока импыль. И потом, так как я уже удаление вот этих ребер стабилизатора ослабил всю конструкцию, то, наверное, мы будем делать на этом двигателе компрессор-улитку попробуем сделать. Ну, по крайней мере, пока такие планы. Так поток довольно мощный. Кстати, вот посмотрите, вот себя он не может поднять. А так он, как машинка, ездит. Так у него тяги хватает ездить, летать. Я его понимать не могу. Вот тяга, как у импеллера, у него появилась. Кстати, неплохая. Хотя поток воздуха не показывает такой то, что прям вообще хороший. Хотя, ребят, у пустого, вот как он был кулер, пустой, без всяких навесов, у него не было такой тяги, чтобы он хотел уехать или улететь. Сейчас. Поток определенно удалось усилить или даже не усилить, потому что мы анимометром не смогли добиться никаких результатов. Не усилить, мы его смогли при помощи данного обвеса сконцентрировать. Вот смотрите, сейчас уже на блоке питания 12 вольт, но он пока не включен. Сейчас я включаю, и наш так называемый импеллер сейчас захочет уехать со стола. Стой! Его можно на какую-нибудь машинку поставить, и он, айда, ушел, только будет с ней гонять. Отпускаю. Видите, как он по столу гоняет? Тяга определенно у него создалась. Не, ну то, что получилось, меня, несомненно, радует. Поток прям ощутимо стал сконцентрированный. Конечно, для самолета данный импеллер не годится. Но если прикрепить его на какую-нибудь машинку, он вполне ее осилит двигать. Потому что тяговая мощность у него точно появилась. И причем катается он по столу. Конечно, здесь трение небольшое, но все равно он оселяет кататься по столу без всяких колес. В комментариях посоветуйте, что можно сделать, может правда его на машинку поставить, просто испытать. Хотя, хотя я не знаю. В общем, кто что думает, пишите в комментариях. Интересные предложения, конечно, воплотим в жизнь и проверим на работоспособность. А мне на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока.